Альфа-1, слушайте очень внимательно. НПА сбила наш вертолет, и их войска выкинули к месту падения. На борту этого вертолета важная разведывательная информация. Она не должна достаться врагу. Попадание в ДЗ. Если будет возможность, уничтожьте их. Действуйте быстрее, альфа-1. Контакт! Контакт! Попадание в ТВ. Контакт! Попадание в ТУ. поработали спасательный отряд скоро прибудет благодарю усердие.